Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео вы узнаете, когда нужно, а когда не нужно удалять миндалины. Пожалуйста, оставайтесь до конца ролика с нами, чтобы разобраться в этом вопросе. Часто мои пациенты обращаются к мне с таким вопросом, «Александр Михайлович, а нужно ли удалять мне мои миндалины?» Отвечаю. Классическими показаниями к удалению миндалин, которые приняты во всей врачебной среде, является наличие ангин в течение года в течение 3-4 раз, наличие осложнений ангин в виде заболеваний суставов, заболеваний сердца и почек, и тогда ваши миндалины необходимо удалять без всяких сомнений. В других случаях причиной удаления миндалин является наличие в миндалинах гнойных пробок, которые лечатся с трудом, которые мешают жить, выдают неприятный запах, которые вызывают сопутствующие осложнения в виде Проблемы с мочеполовым трактом, с желудочно-кишечным трактом. И часто мои коллеги направляют ко мне на операции с целью санации хронических очагов инфекций. К сожалению, даже проблемы с беременностью, проблемы с невынашиванием беременности у гинекологов решаются, как ни странно, таким, такой операции, как тонзилэлектомия. убирая хронический очаг инфекции мы тем самым санируем организм и избавляем его от дополнительного источника инфекции. Хорошей альтернативой удаления миндалина является проведение процедуры криотерапии. Огромное количество пациентов избежали операции благодаря такому методу лечения, как криотерапия. Я имею огромный опыт в лечении данного заболевания именно этим методом. Всем пациентам, которым была проведена криотерапия, мы сохранили миндалин, и они до сих пор успешно ими пользуются. У меня накоплен огромный опыт лечения хронического танзелита а, безоперационным путем и с помощью операции. Если вы хотите эффективно вылечить свой хронический танзелит, обращайтесь ко мне на консультацию.